Уважаемые коллеги, все мы живем в очень опасное и сложное время. Такое время требует глубокого осмысления проблем, единства и сплоченности общества и политической воли. Нам хватило политической воли недавно единогласно принять предложение о признании Донецкой и Луганской республики, поддержать военно-политическую операцию, крайне сложную, и все сделать для того, чтобы принять первые законы, чтобы обеспечить стабильность в стране и социально защитить наших соотечественников, прежде всего детей, женщин и стариков и все виды производства. К сожалению, у меня складывается ощущение, что партия власти далеко не понимает, в какой ситуации мы все находимся и живем, и не способствует консолидации общества. Я с этой трибуны много раз вам говорил, что против нас объявлена гибридная война, Сегодня она приобрела новые формы тотальных санкций и военно-политической операции, которые требуют максимального внимания. Все сделать для того, чтобы правосудий Украины и народ почувствовал, что мы пришли никого не завоевывать, а освобождать от нацизма, бендеровщины, фашизма само злого античеловеческого явление, которое когда бы то ни было на планете. В свое время Гитлер шел нас не завоевывать, он шел нас всех убивать. Было подготовлено три плана. План Барбароса, план ос и план Голод. Меня потрясло, когда я изучал, начиная от его работы Майнкамп, которой он написал еще в 25 пятом году, и всех нас приговорил. Даже Галичина, где родилась на поддержанный Гитлером, это был самый злобный, отвратительный, карательный пес, который был только у эсэсовских войн. Даже Галичина... По его приказу должна быть очищена на 65% от населения, или истреблено, или сослана в Сибирь. Что касается Крыма, это был, должен быть хороший пляж, Украина огородом. Сегодня под руководством американцев, англосаксов, они себя объявили хозяином на планете, объявили нам войну, в том числе и Кумпартии и Китая и Китаю, взрастили новый нацизм и сегодня спустили этого пса на Украине. Я три года служил в группе советского в Германии, у нас в Гере было тысячи эсэсовцев, которые были у нас на учете. За три года ни одного акта, ни доброжелательного отношения к нашим войскам и гражданам не было. На Украине эта свора берет заложники детей, стариков, женщин, целые города, атомные станции. Вы понимаете, с кем мы делаем? имеем? Поэтому вопрос сплочения и решения этой проблемы. Это вопрос нашего исторического выживания. Я вам 10 раз рассказывал, что такое ядерное оружие, каким образом оно используется, что такое биостанции. Ведь нас окружили по всему периметру. У меня была карта их 15 станций, сейчас оказалось их 30. Все виды болезней, которые вы знаете, все там культивируют. Плюс Грузия, плюс 9 Казахстана, Казахстане, а может больше. Поэтому мы обязаны все сделать, чтобы решить эту проблему, а не сводить счеты своими оппонентами. Я настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели нашу просьбу. Я благодарю Василия, вчера собирались руководители, он взял на себя ответственность. Но все руководители, все фракции вы выступили против этого судилища, которое снова тут затевается. Что касается перспектив, у нас сейчас есть два варианта. Одни бегают и а говорят, вот немедленно подпишем соглашение. С кем вы подпишетесь? Я не знаю случая, чтобы нацисты, бандеровцы хотя бы один раз где-то и фашисты выполнили договоренности. Никогда и ни разу. Никому это не удавалось. Попытались в Первую мировую войну западные урезонить фашизм. Ничего не получилось. Через 20 лет возникла Вторая мировая. И чтобы освободить от нацизма и фашизма, человечество заплатило 71 миллион жизней, их 27 наших. Поэтому давайте принимать решение. И поэтому осуществление полной денацификации и демилитаризации Украины – это вопрос спасения Украины и нашего исторического выживания. Поэтому мы обязаны все сделать для того, чтобы эта операция была поддержана, чтобы население Украины почувствовало. С чего начинали фашисты? Подожгли рейстах, списали на коммунистов 44% голосов, коммунисты-социалисты получили вместе 30%. Потом посадили коммунистов, потом социалистов, потом всех просоюзников, а потом пошли выжигать целые народы. Что, они научились мы этому? Давайте принимать решения, которые позволяют спасти страну и нашу русскую цивилизацию. Пришли сначала с пьяным Ельциным предателем, провели границы, которых никогда не существовало. Теперь обложили со всех сторон, теперь навезли туда всяких бактерий, химического оружия и ядерное. И всем угрожают. И сидим, делаем вид, что все в порядке, ничего не в порядке. Требуется максимальная помощь. А это совсем другая уже и внутренняя политика. Нельзя оздоравливать ситуацию, не оздоровить ситуацию внутри страны. А внутри у нас уникальный с вами опыт. У Ленина со Сталиным был Москва, Питер и завод оружейный в Туле. Всех, все Антанту погнали. Почему? Потому что обратились к людям. Советское отечество в опасности. 86 тысяч царских офицеров пришли служить в Красный Сегодня оно все в опасности. Поэтому нам надо складывать свои потенциалы. Оруты трещат, что на нас все там навалились санкции. Англосаксы, Европа сейчас вся вздыбилась. Немцам не по нутру. Макрон сказал, не надо... Венгры, Болгары сопротивятся, нам надо максимально сейчас внутри работать со всеми этими подразделениями, в том числе и по депутатской линии. Азия вся против, кроме Японии, отчасти Южная Корея. Так давайте выстраивать эти отношения. Мы, у нас для этого огромные есть и личные возможности. Что касается социальной программы, сколько вам тут раз мы говорили: авиации, село и деревья, вернее, и строительства эти главные. Это самый драйверы, главные локомотивы. Вот сейчас руками разводим. 15 лучших заводов авиационных было. Производили 30 типов самолетов. Ни одного иностранного болта, ни одного нигде не было. Лучшей авиации в мире было. Вот проблема ее восстановить. Если бы вы в прошлый раз поддержали мои предложения и профинансировали, мы бы уже плевали на всякие эти санкции. Это касается электроники, это касается стройки. Если вы сейчас стройку будете душить этими 20%, у вас все становится. Завтра вас люди сметут внутри страны из-за такой политики. Еще раз напоминаю: Примакову, Маслякову, Геращенко, я сидели четвером. Барель нефти был 12 долларов, сегодня утром 120. Золотовалютных было меньше 8 миллиардов. 640, хоть половину застряли, но половину иностранных тут арестовали, по крайней мере, может, 50-50. Дело не в этом. Сейчас все есть. Но что мы приняли? Мы не позволили поднять цены на тарифы и коммуналку, на бензин и солярку. Мы контролировали отток валюты банки, и инфляция резко стала. И мы каждому производцу под конкретную технологию дали деньги и под зарплату. Заработали все предприятия, все стройки. 24% прирост ГОСТ. Это что такое? Это великий прорыв. Вы даже не хотите изучить. Мы вместе с ним создали народные предприятия. Показали, что они денег у вас не берут. Что они производят лучшие социальные. Все есть на свете. Еще раз вас приглашаю посмотреть. Ваши наймиты сейчас бегают вокруг совхоза. Вчера еще два этих самых суда и так далее. Неужели не в состоянии вы унять своих местных, которые уничтожают одно из лучших предприятий? Мы не дадим его. Но вы сами порождаете внутренние проблемы, которых быть не должно сегодня. Ни по одному вопросу навстречу идти не хотят. Это просто странная позиция, вызывающая. С президентом договорились, все подписали, поручения всем дали. Воробьев не слышит. Воробьев в московском, он же ваш член. Призовите и наведите порядок. Что касается в целом денацификации, добавьте одну минуту, поясню, что это такое. Добавьте одну минуту. Германия вся была нацистами пропитана. Вся. Не было ни одной организации не нацистской. Первые запретили все. Учебники их подлые и мерзкие все выкинули. Наняли новых учителей, в основном из антифашистов. И за пять лет превратили страну в страну абсолютно враждебную, абсолютно лояльную. Я ни разу не столкнулся с противодействием немецкого населения. Ни разу. Что касается Финляндии, еще вам один пример, уникальный пример. Две войны за шесть лет. Все нацистские организации были запрещены. Был подписан договор не только о взаимодействии, но и взаимопомощи. Как она дружила с Косыгиным и вместе ездили через Кулхорский перевал, в это самое, на Северном Кавказе совершали походы. Мы сделали э, Финляндии навстречу один мощный шаг. Мы открыли все рынки и такой подарок Финляндии высоко оценила. Сейчас пытаются ее гнуть, она сопротивляется. Вот два факта. Когда одолол, одолели нацизм и справились с этой заразой, причем рядом... После двух тяжелых кровавых войн. Мы сейчас должны потянуть братскую руку каждому украинцу, каждому, кто там живет. Все должны понимать, от чего, от какой-то мы их всех изображаем. Но надо начинать с своего населения, с детского пособия, с заботы детей. Вот вчера, сегодня Астанина задавала вопрос, что делать с детскими товарами, как помогать, как принимать. Кстати, вот приехали из Донбасса сейчас дети. Ездили они, смотрели. Они лучше знают наших историю, математику, русский язык, знают украинский. И посмотрите, как они прекрасно относятся. Давайте вместе поработаем на главную идею. Сегодня на президента идет дикое давление со всех сторон. Нам надо поддерживать тех, кто защищает страну, а не подливать масло в огонь. Еще раз повторяю, мы к конструктивной работе готовы. Призываю Единую Россию к тому же.